Последнее, что мы уже делаем, закругляемся. Смотрите. Сейчас, ребята, закончат. Вот здесь здесь немножко переделывали, так как э, дверь, дверь будет немножко выше, чем на самом деле поправили. Ну, и архитектор сказал переделать, немножко выше поднять. И вот даже если вот там посмотреть. Там тоже видно брови бревна, выше стоять те бревны. Ну вот как-то там все. Все мы уже закончили с подвалом. Возможно здесь э, штукатуры. Что-то еще будут делать. То есть по штукатурим немножко и все.